Здравствуйте! Кажется отпуск пролетел в одно мгновение, но это позволило нам насладиться кусочком солнца и тепла, пропустив холодный и снежный период уральской зимы. Вот теперь надо освобождать дом из снежного плена. Сейчас приедет Кирилл на тракторе, лопату привезет. Как-то расчистим, ворота скинем и проторим дорогу. Как приятно посидеть перед затопленной печью За бокалом чего-нибудь интересного Согреваешься не только телом, но и душой Это вам не какая-нибудь Турция Или какие-то там Эмираты Это ваш дом Чеврельский ветер Вдоль стены все выдул, в доме достаточно холодно. Сейчас закидаем все, чтобы нагревалось. Дом потоплен. От снега основные проходы очищены. Правда, а тема перемещает очень снежным, тоже ее много. Пойду в дом. Жена обещала что-то вкусненькое сегодня. Собираясь на дачу, мы вдруг осознали, что в доме нет ничего съестного. И поэтому заглянули в любимый китайский магазин. Я, креветки, и Я сама разогреваю, что такие. Да, да, да. да. Соусы Еще. Так, Так, пусто. Ну вот, мы приехали домой, дома холодно, кушать нечего, поэтому попробуем приготовить горшок хога из китайского магазина Вичпак как мы называем 15 минут он готовится тут есть картинка как это готовить все ингредиенты достаем из упаковок складываем в верхнее дно а нижнее дно заводим в печку как прикольно тут инструкция как мультяшная. Вот. Открываем. Вот наш волшебный горшочек. Кучка всяких ингредиентов. Это все съедобное. А вот этот пакет не съедобный, он нам все сварит. Ну, что ты переводишь? Где-то в пакете. Лапша. Так, овощные булочки. Овощ... А, овощной мешок. Здесь, а, так, соевый творог. Mm, туфу. суппродукты а, суп, -продукты. Mm -hmm. Мягкое масло. Материал для горячей кастрюли. Дна, дна горячей кастрюли. Материал дна горячей кастрюли. То есть. Первое. Кладется так, что ли? так Ломкие зубы. Жареные продукты. Э, воздушные продукты. Это лапша, наверное, да? Похоже на лапшу. Соус. С перцем чили. Острятие. Пошли ароматы. Терпкие, пряные, дразнящие. Морская капуста, корень лотоса, картошка. Должно быть вкусно. Бамбук. Грибы. Такая получилась посудина красивая самое отопление для пищи, то есть это вот вещь такая, вот, которую надо аккуратно. Запрещается наливать горячую воду, вот так держать подальше от огня, холодную воду заливать. Придумано это для высокогорных районов, для путешественников, чтобы можно было в любых условиях походных сделать вкусное блюдо. Ну что, наливаю воду для контейнера для кипячения до риски и закрываем на 15 минут пока наш волшебный горшочек раскочегаривается я покажу вам то что мы купили мы очень люблю китайскую кухню и китайская вообще ничуть не хуже итальянской слышишь начинает шипеть как прямо о пар пошел ты видишь да. Прикольно. А Это морская капуста. Мне очень нравится морская капуста. Как готовят китайцы. Вот так она выглядит. Она готовая, соленая. Ну, очень соленая. А так она выглядит. Вымытая. Вот я ее теперь чуть-чуть припущу и добавлю всяких специй. Будет вкусно соусы для мяса. Ну, соусы я помню, мы их очень часто применяем. И для рыбы. Угу. Внутри находится крахмал, в который обваливается мясо или рыба. Обжариваются кусочки, потом добавляется также паста перцовая, потом добавляются э, приправы, как правило перец чили, э, тимьян. Бай... Как Бадьян, а, можжевельник, которые придают пикантность и остроту. И потом добавляется кипяток, и это все тушится. А дальше уже ваши фантазии. Это тоже такое же блюдо с лапшой и также варится другой разновидности. Будем как-то пробовать. А это баузы. Такие.. Булки из э, э, дрожжевого теста, которые выпекаются на пару. Это готовое яйцо. Ну, оно ферментированное, Сейчас. насколько я знаю. Да? да. Мне нравится его в суп добавлять, уже в готовый суп. Очень и нежное. Вот такая... Паста вместо желтка. Вот. Ну вот, прошло 15 минут, и наш волшебный горшочек перестал дымиться. Вау! Вот такое блюдо мы получили. Остренькая. Красивое, острое. Сычуанское блюдо. Чудное. Да, как мы это будем делать. Да с удовольствием из и с Баудзи, хоть и сделаны китайцами, но из российской муки, да и какие-то ручки, видать. Да? Не очень? Не очень. Не надо, может быть. Баудзи не рекомендуем. Может, ну, а нам не повезло, Ну mm -hmm. Странно да? Yeah. Очень. Это корень лотоса, хрустит, да? Ну бамбук еще. Ага. Вот скорее это бамбук у нас там есть из морепродуктов, да, какой-то горшочек, давай завтра сделаем с морепродуктами. Куда лучше, это Вот это здорово, когда ешь далеко на автомобиле, очень удобно, быстро, чтобы не терять времени, можно даже на ходу это все сделать.